Здравствуйте, приветствую вас всех на пресс-конференции, посвященной различным инициативам взаимопомощи. Белорусским сейчас представлю наших спикеров. Наши спикеры сегодня это Андрей Стрижак, сооснователь фондов солидарности ByHelp и BySol. Андрей, добрый день, вы с нами. Да, добрый день, техника наконец-то позволила мне присоединиться к встрече. Отлично, добрый день еще раз, Алексей Леончик, сооснователь фондов солидарности by Help by Soul, Алексей, добрый день. Алексей. Добрый день, Что у вас. Бачу добрый вас. день. Отлично. Елена Живоглот, лидерка инициативы Честные Люди, Елена, добрый день. Добрый день. Uh, Ольга Смоленко, юристка, директорка Центра правовой информации Low тренд. Добрый день, Ольга. Uh, добрый день, только я Ольга Смолянко, и моя организация называется Центр правовой трансформации Low Trend. Okay. Просите, простите, пожалуйста. Uh, Ольга Смолянка, uh, Центр правовой трансформации Low тренд. Uh, и Влад Ковец uh, из Центра белорусской солидарности должен к нам подключиться в течение uh, ближайших пары минут. Я попрошу наших участников, наших журналистов задавать ваши вопросы в групповом чате в Zoom. Либо вы также в групповом чате в Zoom можете попросить слово, и тогда мы вас включим, и вы сможете свой вопрос задать лично. Я также напоминаю, что у нас параллельно идет синхронный перевод для тех, кто не разговаривает по-русски или по-белорусски, вы можете внизу там нажать на глобус и включить себе дорожку English, и в таком случае у вас будет англоязычная дорожка идти. Вот, да, и последнее, что хочу сказать, это я прошу по возможности всех, кто к нам подключился, переименоваться в следующем формате. Это имя, фамилия и медиа, которые вы представляете. Так мы будем знать, как бы, что за организацию или что за медиа вы представляете, и сможем спикерам также сообщать эту информацию, когда мы задаем вопрос. Ну, большое спасибо. Ну и насколько я знаю, у наших спикеров есть краткое вступительное слово, поэтому давайте, наверное, по очереди вот скажем его. Андрей, Алексей... Можете по очереди представители, э, составители фондов солидарности Байхелп и by, help, by Андрей, ты пошнешь? Я хотел тебе пропоновать. Зараза. А, да, я за это у меня тут трехи ветрано, потому когда будет нечто забывать, то это не Лукашенко забывает, если у меня полномодство, это просто вёсер. Я ну, не, могу просто рассказать коротко про то, что э, мы имеем на этот момент. Я, как бы, я расскажу за ByHelp, Андрей, я думаю, лучше расскажет за BySol. Э, мы как бы, мы оба два основальники оба двух фондов, обо два являются публичными фигурами, а Оба два стартовали первый ByHelp, по мы занимаемся по особам. Андрей ведет за sell, э, day to day, я веду ByHelp то бывает все вопросы про функционирование, про дорогущий отказы на питание и так далее. как мы оцениваем заявки, это можно от задавать по байхеллу Андрею, по байхеллу мне. Мы координуем, что детали, натурально, как бы легче кировать Паша. Байхелл был основан в 2017 году. Это его третья компания, компания, которая собрала на ужасней день 3,62 миллиона долларов, три, точка подбить, потому что средних рейтах. А выплат э, мы сделали на сегодня уже больше на 2000, это я тепло скажу, потому что э, этот апдейт минулась субботы э, субботу, я думаю, что нас это больше. Мы разглядаем, как усыгодается, питание компенсации штрафа, которые были отриманы в связи с э, президентской компании, то, что было после ее. Мы разглядаем разовые, разовые выплаты тем, кто потерпел от наших так званых правоохранительных органов. Мы разглядаем а, оплату адвокатов, не во всех выпусках а часто есть нюансы, мы тут делимся с меньшими организациями, и мы платим рахунки за сутки. А, На данный момент у нас больше 9 тысяч заявок, а, снова-таки 2 дней не для делали, у нас пребывает по 100, Прикладно семья – это заявок на день. Инаабурации будет пребывать меньше. В ликую, что я уже поздно поделал, поздно выходных, и арестов, и уголовок уже и Мы являемся так само основальниками, я, ну, конкретно я, а «Байсел» под «Байсел», как организатор, являемся основальниками инициативы, инициативы по релокации. Мы уже, в этом смысле, с у Польши с Центром Белорусской Солидарности. Андрей может рассказать, с кем вы про то, что это в Литве. Ну, и наши меты, как бы, мы маем особенный пул грошей. Мы, это, это у нас огульный пул на усы, в смысле, что мы то, что нарезаем, подкидываем в огульное, так сказать, добро. И с этого может перестаться как бы, обезьями инициативами, это помогает тем, кто приехал и в Литву, и в Польшу, и в Украину, и, наверное, так само в Латвию. Али, я мы не я на Польше, Ну, это такое короткое уведомление, я покинул вам задавать питание, потому что я думаю, что все эти строгие факты не совсем типа утратили какие-то. Андрей, да, спасибо, Леша, за то, что взял на себя влюбимую часть той работы, которую надо было а, сделать. Рассказал о наших двух крупнейших а, компаниях и фонде, а, которые а, не только сумму выплачивают. В последнее время у нас есть такая внутренняя шутка, что фонды не работают. Так вот, а, на самом деле работают. А, причем выглядит это так, что а, если смотреть по количеству заявок, которые в общей сложности нами сейчас уже покрыты. По тем более 2000 человек, о которых говорил Алексей, нужно добавить еще 756 человек, которые поддались в фонд BySol. В общей сложности за время существования фонда мы выплатили 1 366 тысяч евро для компенсации по следующим принципам. Если человек был уволен по политическим причинам, решил оставить свою службу либо работу в госсекторе, в связи с несогласием а, с действиями властей. И третья категория, которой мы помогаем, это организованный забастовочный комитет. На данный момент их 12 по всей стране, с которыми мы сотрудничаем. А, с Остачковым мы работаем совместно с а, инициативой «Честные люди», про это, я думаю, Ирина больше расскажет. Мы на данный момент получили где-то около 2200 заявок. В среднем в день поступает около 30 заявок после объявления народного ультиматума Светланы Тихановской. Очень усилились репрессии. И отдельная категория, которая сейчас репрессирует и которую Бойцов тоже взял под опеку, это студенты. Если говорить о суммах выплат, то у нас они составляют полтора членов по политическим причинам. Это единоразовая выплата. И 200 евро по а, отчислению. А студентов мы только-только начали брать в работу. Сейчас мы сделали первые 8 выплат вчера. Это я впервые это говорю публично, потому что еще, еще не было статистики на вчерашний день. А, и а, в целом выглядит это так, что власть понимает нравится, конечно, каким-то образом противодействовать, но и в Байхелпе, и в Байсоле система э, платежей и завода денег в Беларусь настроена таким образом, что, в принципе, э, я не представляю себе, каким образом власть может ее обрезать и ограничить. Э, они будут вынуждены стрелять себе даже не в ногу, а в голову, потому что, например, э, система выплат Байсол, если говорить так в целом, очень плотно завязаны на платежной системе Visa и MasterCard. Для того, чтобы прекратить эти платежи, нужно просто отрубить и визу и мастер-карт на территории Беларуси. Вот. Как бы такое короткое вводное слово. Я готов отвечать на вопросы, когда они будут. Спасибо, Андрей. Хочу передать слово Елене Живоглот. Лидерской инициативы Честные люди Елена. Краткое вступительное слово от вас. Здравствуйте. Я, наверное, расскажу о проекте «Скорая взаимопомощь» в этом контексте. «Честные люди» — это не фонд. Кто о чем говорил Андрей, да, мы в ряде проектов взаимодействуем с фондами. Чуть-чуть подробнее могу рассказать, если необходимо. Ключевой, наверное, проект по этой теме — это «Скорая взаимопомощь». «Скорая взаимопомощь» — это она была создана для того, чтобы показать помощь тем белорусам, которые потеряли работу из-за появления гражданской позиции. Проект стартовал в июле 2020 года, но сейчас продолжает жить. Это peer-to-peer -peer платформа, то есть при помощи которой люди узнают друг дружка, знакомятся, такая платформа сводится и оказывает финансовую помощь друг другу. Здесь нет посредников, деньги перечисляются непосредственно тем лотам и тем заявителям, да, которые подали заявку на размещение. У нас есть команда верификаторов, которая проявляется, проверяет подлинность этих заявок, что действительно потеряли работу. вот И выплачивается сумма в размере средняя ставка торговная умножить на 3. Вот. Соответственно, выплачивается сумма по мере того, как сами белорусы собирают эту заявленную сумму, размещенную на сайте. Значит, по цифрам, наверное, можно сказать, что за время существования платформы Оказана помощь на сумму чуть меньше полутора миллионов рублей белорусских 1350, 1 миллион 351 тысяча хвостиком. Сейчас то, о чем я говорила, есть ну, такая как бы задолженность да, перед белорусами. Это равно те истории, размещенные на сайте, которые ожидают сбора средства, то есть белорусы приходят на сайт и оставляют, жертвуют им донатить деньги. Примерно 22 тысячи белорусских рублей ежедневно это по 9-12 кейсов в день пострадавших белорусов, кто потерял работу. Да, статистика увеличивается сейчас, то, о чем говорил Андрей, у нас точно так же с проектом происходит. Ситуация похожая. Наверное, если коротко о сути платформы по части финансовой, и так она работает. Еще скоро зеленая помощь оказывает помощь белорусам в поиске работы или переквалификации. А, ну, здесь, возможно, это не, не текущая тема, не так интересно. А, и проекты, в которых «Честные люди» выступают как агрегатор помощи, в том числе и ну, таким посредником, направителем к фондам, это проект «Честный университет», где мы помогаем студентам проживать в ситуации, это юридическая помощь это организационная помощь, это финансовая помощь и поиск программ международных по обучению. ну и, соответственно, финансовой помощи мы знакомим с фондами, в том числе, вот о чем говорил Андрей, да. И проект «Центр помощи бастующим», там процесс несколько отличается, ну, Сергей, Андрей Сергей проговорил, наверное, не знаю, насколько имеет смысл давать больше подробностей, это взаимодействие со стачком, вот. Uh, ну, собственно, все, где мы касаемся заданной темы, наверное, так. Uh, спасибо, Елена. Uh, хочу передать слово Ольге Смолянко. Да, добрый день. Вот. Я сама являюсь юристом, и я специализируюсь как юристом, членом вопроса благотворительности и финансовой деятельности. И организаторы пресс-конференции попросили меня сказать пару слов, остановиться на, на том вопросе, почему сложно работать таким фондом в Беларуси, почему сложно в Беларуси привлекать фондом средства, и я буквально в пару минуток затрону этот вопрос, эти вопросы, и если будут, конечно, ваши вопросы, я на них отвечу. Итак, я бы, наверное, выделила четыре самые основные проблемы, почему в Беларуси фондам привлекать денежные средства сложно, и почему они должны это делать в первую очередь. И делают это, не должны, а делают это в первую очередь за рубежом. Первая проблема — это сама проблема создания фонда. Дело в том, что если мы говорим о тех фондах, которые необходимо создать быстро для каких-то потребностей, например, потребности оказания помощи гражданам с, с новыми целями, то сам фонд создать очень сложно, потому что в Беларуси действует разрешительная система регистрации фондов. И создание фондов — это долго, это дорого и это проблематично с точки зрения сбора документов, а потом проблематично с точки зрения, что фонды, которые подаются на регистрацию, фонды, я их так называю, вообще имею в виду и общественное объединение, и фонды, которые могут действовать для сбора средств, никогда не знаем, зарегистрируют эти фонды либо не зарегистрируют эти фонды. Это первая проблема. Вторая проблема лежит вообще в сфере законодательства о благотворительности, которая существует в Беларуси. Прежде всего, в Беларуси нет специального законодательства, которое бы касалось вопросов благотворительности. Это раз. Второе. С 2001 года в Беларуси вообще ввели э, такую систему, когда э, ограничивался все больше и больше ограничивался доступ некоммерческих организаций к финансированию. С 2001 года получить средства в Беларуси любым организациям было абсолютно беспроблемно. Однако с 2001 года этот механизм стал все больше закручиваться и закручиваться, и на сегодняшний момент мы имеем ту систему, которую имеем. Например, фонды в Беларуси могут более или менее свободно получать средства только от тех граждан, которые постоянно проживают в Беларуси. А сейчас мы видим, что, например, очень усилилась роль белорусской диаспоры в оказании помощи пострадавшим, в оказании помощи уволившимся и так далее. Но, например, если бы официально фонды, которые зарегистрированы в, Бел... зарегистрированы в Беларуси, получали средства от этих граждан, которые относятся к беларусской диапазоне и постоянно проживают за пределами Республики Беларусь, то все эти денежные средства в любом размере, они бы подлежали регистрации в департаменте по гуманитарной деятельности. И здесь проблема в том, что, во-первых, опять-таки, регистрация этой помощи, процесс очень сложный, и он очень бюрократический. Второе, это то, что, опять-таки, никогда не знаешь, зарегистрируют помощь, либо не зарегистрируют. И третье, то, что никогда не знаешь, освободят эту помощь от налогов, либо не освободят. Вот, помимо... И также существует большое ограничение на получение помощи от внутренних жертвователей, от корпоративных жертвователей, то есть от предприятий, от индивидуальных предпринимателей внутри страны. Третья проблема – это проблема правоприменения. Я уже сказала, что законодательство у нас очень ограничительное. В то же время ограничительны рамки. Но законодательство не регулирует многие аспекты, которые касаются технических вопросов получения средств. В связи с этим в правоприменении у проверяющих органов есть огромное поле для различного толкования законодательства. Соответственно, при проведении проверок, а мы сейчас видим, что многие организации, которые получают помощь, они сталкиваются с проверками, запросами со стороны АБЭПа, ДФРа то есть АБЭП — это отдел по борьбе с экономической преступностью, ДФР — это департамент финансовых расследований, то есть, сталкиваются с запросами о предоставлении информации со стороны этих органов. И, и а, практика может пойти по такому пути, что финансовая деятельность, она настолько, с одной стороны, ограничительно урегулировано, с другой стороны, не урегулировано, что, в принципе, при проверке финансовой деятельности любой некоммерческой организации, такого фонда, который бы был зарегистрирован в Беларуси и получал средства, всегда можно было, было к чему-то придраться. И четвертый аспект — это аспект, что Беларусь, в принципе, она не заинтересована, не, всегда была не, не очень заинтересована в развитии благотворительности в стране. А сейчас, естественно, когда идет вопрос об оказании помощи пострадавшим, то эта заинтересованность еще гораздо более маленькая. Вот. И э, я приведу только один пример, почему я говорю, что Беларусь не заинтересована в развитии благотворительности. Например, когда-то в Беларуси был единственный проект закона, который был принят парламентом, но не был подписан президентом. Это как раз-таки проект закона о благотворительной деятельности благотворительных организаций. Это первое. И второе — это то, что мы сейчас наблюдаем, что так называемые власти, они всячески пытаются дискредитировать представителей организаций, которые занимаются сбором и оказанием помощи. Мы видели, например, там, со стороны пресс-секретаря э, нелицеприятные слова в адрес здесь присутствующего Андрея Стрижака, мы видели нелицеприятные слова в соцсетях в отношении Катерины Синюк, это, это имена, и такие примеры можно еще приводить. Вот это если вкратце о том, какая на момент, какие на сегодняшний момент есть проблемы в области законодательства права применения благотворителя. Да, спасибо. Спасибо, Ольга. К нам присоединился Влад Кобец из Центра белорусской солидарности. Влад, добрый день. Расскажите пару слов про деятельность Центра белорусской солидарности. Влад, вы меня слышите? Вас не слышно, к сожалению. По какой-то причине. Мы не слышим, мы не слышим, что вы говорите. К сожалению, да, к сожалению, нет, пока что звука от Влада. А вот сейчас, да? Да, без, без наушника лучше. Да, спасибо. Центр белорусской солидарности открылся в Варшаве 1 сентября по, конечно, в связи с событиями в Беларуси и с тем, что в Польшу стали приезжать белорусы, потерпевшие после ну, в связи с репрессиями в Беларуси. 14 организаций, действующих как в Польше, так и а, в других странах, в Чехии, в Великобритании, а, инициировали создание центра. А, многие из них имели уже опыт а, аналогичной работы после событий 2010 а, года, Ну, в частности мы, и а, даже занимаясь уже в это время, за эти годы другими, делами, другими направлениями, мы решили объединить наши усилия, наш опыт с тем, чтобы оказывать хорошую, ну, оказывать достойную помощь и юридическую, и консультативную, и финансовую белорусам, которые вынуждены покинуть страну. Буквально сегодня центр получил, наконец, собственное помещение, я в нем сейчас и нахожусь. Это будет помещение что принадлежать центру, и мы будем работать на новом адресе. Мы польская организация. У нас нет таких проблем, с которыми сталкиваются организации в Беларуси. Я имею в виду законодательные ограничения и подобные препятствия. Мы не оказываем помощь внутри Беларуси. Мы оказываем помощь тем, кто уже релокировался, кто переехал, либо кто находится на пути к перемещению. В этом мы сотрудничаем, конечно, с BySol, с ByHelp, мы тесно сотрудничаем с именами. И это нам позволяет, во-первых, быстро верифицировать людей. Те, кто уже прошел верификацию именами или другими организациями, они у нас принимаются уже фактически, нам передаются эти кейсы, и человек, который едет из Беларуси, он, значит, он получает уже консультативную информацию еще прямо там. У нас работает э, инфолиния э, в телеграм-канале, э, в фейсбуке. Э, человек, который обращается, получает э, информацию о, о правилах въезда. Немногие знают до сих пор, что в Польшу можно объехать, например, не имея никакой визы. Э, есть распоряжение правительства по открытию гуманитарного коридора. Человек пересекший границу, запрашивая гуманитарный коридор, решением коменданта получает такое право на объезд на 14 дней. В течение этих 14 дней 10 из них занимает карантин. Тоже важно отметить, что государство обеспечивает эти 10 дней нахождения в карантине с питанием. В случаях необходимости, особенно когда это медицинские случаи, мы прямо с границы забираем такого человека, мы размещаем его сами уже, в Варшаве, либо в другом городе на наших площадях и э, стараемся оказывать всяческую помощь э, уже фактически сразу. Э, за это время, которое фонд работает, э, уже на сегодня э, у нас более 650 обращений. Э, помощь, которая оказывается, э, оказывается из средств, которые мы находим, во-первых, через э, сбор средств э, простыми людьми, нам зачисляются средства как на PayPal, так и на наш расчетный счет, плюс мы взаимодействуем с фондами, о которых я уже говорил. Таким образом, человек, попадая в, на инфолинию, попадает в нашу систему, он имеет сразу же контакт с юристом. В зависимости от кейса его принимает профильный специалист. Если это речь идет о, о беженстве, то есть люди, обращающиеся на беженство, они получают консультацию, какими правами они обладают, а uh, если это студенты-числи? Это только я Влада сгубил, Нет, по-моему, да, все сгубили все Влада. Э, то у нас есть а, каждому человеку, которому необходима а, логистическая помощь, а, ну, представляется, скажем так, волонтер, есть а, список волонтеров, а, и а, они а, берут на себя таких а, людей, например, если есть необходимость пойти в какое-то правительственное учреждение, да, это связано уже с а, легализацией, с а, те люди, которые выезжают с рабочими визами, это разрешение на работу. Я хотел бы отметить, что после визитов Светланы Тихановской в Польше и из-за той воли, которую проявляет правительство, из-за программы «Солидарность с Беларусью», очень многие проблемы решены. В частности, 28 октября парламент проголосовал закон о... Визах, то есть закон о изменении в законодательстве о иностранцах, и президент уже подписал 2 ноября этот закон. С момента публикации после 14 дней он вступает в силу, и белорусы, которые въехали в Польшу по любым визам, то есть гуманитарные либо туристические визы, они получают право работать. То есть, конечно, остается процедура получения разрешения на работу, но это стандартная процедура, бюрократическая, она несложная. Чем мы еще диспонируем? У нас имеется сеть логистическое помещение, которое нам предоставлены поляками обычными, либо бесплатно, либо за дисконтную плату, либо только за плату коммунальных услуг, которое мы размещаем людей, которые... Ну, находится сейчас в ожидании вступления в силу этого закона. У нас люди, которые приехали еще в самом начале сентября, это представители стачечных комитетов, МТЗ, Гродно-Азота, других предприятий. Эти люди в ожидании вступления в силу закона, чтобы получить возможность работы, у нас находятся на наших площадях, обеспечиваем проживание при необходимости питания. Разовые кейсы выдаются ну, тем, кто обращается к нам и еще не получал помощь, например, в Байсоле, в Байхелпе или из других источников. И это ну, позволяет человеку какое-то время находиться, обеспечивать себе, скажем, проживание. В дальнейшем наши специалисты занимаются уже помощью в трудоустройстве. Мы обращаемся к польским работодателям. Есть отзывы, люди из солидарности готовы принимать на работу белорусов. Белорусов и так здесь очень ценят на рынке труда, но в этой ситуации особенный такой спрос ну, приходит, что именно хотят трудоустроить белоруса, который потерпел в этих событиях. Вот. Кроме того, последний визит Светланы Тихановской, он был... Также сопровождался встреча с премьер-министром Моровецким, которому был передан пакет пунктов, подготовленных нашим юридическим департаментом в сотрудничестве со штабом. Это вопросы по упрощению процедур для белорусов. И уже после этого, после этой встречи, здесь в Польше созданы рабочие группы. В частности, в Варшаве эти группы созданы вместе с мэрией Варшавы и с правительственными учреждениями по образованию, по трудоустройству и по социальным проблемам. В эти группы входят как правительственные учреждения, так и неправительственные организации профильные. Значит, в первом вопросе, в первой группе мы решаем вопросы, связанные с детьми. Это от если до школы включительно. В ну, группа по по прав по труду, понятно, что это связано с вопросом трудоустройства, и социальная проблема — это ну, все, все, все любые бытовые проблемы, с которыми сталкивается Беларусь. То есть проблемы решаются уже на государственном и на муниципальном уровне. А, ну, что еще могу сказать, дать, добавить о центре, что, конечно, мы центр — это молодая организация, а, хоть и состоит из тех структур, которые уже имели опыт, но взаимодействие с Байсолом, Байхелпом, именами, оно дает э, возможность оказывать помощь вокруг страны. Так? То есть мы взаимодействуем с Украиной, с Литвой, Латвией, с людьми, которые находятся в лагерях беженцев в этих странах, либо которым, которые въезжают в первую страну, Литву, и далее следуют уже прямо к нам. Это вопросы по образованию, это вопросы по э, трудоустройству, это вопрос выбора человека, какую страну первой он э, выбирает да, Украину без визы, или Литву, или Латвию, или Польшу. Еще раз подчеркну, что въезд в Польшу возможен без виз, в том числе через аэропорт. Авиакомпания «Лот» польская, у нее есть распоряжение, они берут на борт людей тоже без виз. Класс, спасибо. Перейдем тогда к вопросам непосредственно, которые от журналистов поступили и поступают. Александр Корнышев из Витебского курьера спрашивает. Ну, я так понимаю, что вот этот вопрос относится ко всем инициативам. Отказываете ли вы в помощи? Расскажите, какой у вас процент отказов и почему это происходит? И там еще будет я могу, да. могу посещать, если хочется, потом режиссер потом задачей. А, Байфолк обмавляет у нас одного мало, а не Формальные критерии, какие штрафы был принят до 20-го, 20-го года, ну, когда начались первые посадки в связи с президентской компании. мы можем разглядеть штрафы, которые приходили ранее, если есть не второе должностное количество, но ну, формально мы обернем только штрафы, которые были выдадены и в связи за прошлой президентской компании. Мы отмаловляем выплаты за ранения у выпаду, когда человек отправил на матерью. У нас было мало, лишь что десять рублей было. Больше с одного большого приёма. А, Андрей. В okay. Байсоле подобная ситуация. Мы, в принципе, даже, наверное, и не ведем отдельной статистики отказов, потому что большинство, подавляющее большинство заявок удовлетворяется в случае, если они подходят под формальные требования. В нашем случае формальные требования это человек должен подтвердить, что его уволили по политическим причинам. Ясно, что в трудовую книжку никто не запишет о том, что человек уволен в связи с его взглядами, но человек делает видеообращение, в котором рассказывает о том, что произошло с ним и какая ситуация с ним приключилась. То есть э, наша логика такая, что если человека увольняют за публичную демонстрацию его политических взглядов, то для него не составит никакого труда повторить их еще раз э, в этом видео. Э, бывают э, редкие случаи, когда человек пользуется возможностью получения помощи, э, скажем так, не очень... Э, честно, то есть утверждает, что его уволили по политике, а потом, например, у нас была ситуация, когда наниматель с нами связался и сказал, ребята, слушайте, я вам сам доначу, и как бы, ну, это полная ложь, что этот человек был уволен за несоответствие занимаемой должности. Это сложная для нас история, их, к счастью, немного, но есть ситуации, когда... Люди, например, подтирают у себя данные в трудовых книжках, выдавая свое увольнение за увольнение по политическим причинам. А, по факту они были уволены до мая 2020 года. Мы, как и Байхелп, тоже отталкиваемся от этой временной рамки. И кейсы, которые произошли раньше, в мае 2020 года, мы не рассматриваем. Есть большая проблема еще с релакантами, потому что э, достаточно сложно верифицировать случаи, э, когда человек выезжает фактически. Для того, чтобы реализовать свои экономические какие-то потребности, и далеко не всегда он действительно преследовался на родине в том объеме, который в нашем понимании является... Достаточно для того, чтобы человек выезжал. Но тут всегда очень субъективно все, потому что один человек, который получил 15 суток, он будет очень бояться, что его дальше будут преследовать, он сразу же уезжает. Другой человек получает раз за разом сутки штрафы и остается все равно в стране и продолжает участвовать в протестах. Вот. Неоспоримым для нас основанием в данном случае является уголовное преследование. Тут как бы, вопросов никаких уже нет. Вот, так что э, задачи эти достаточно сложные, э, не тривиальные. Мы подходим э, каждому э, индивидуально, то есть наши верификаторы работают э, на основе критериев, но при этом мы всегда смотрим на то, что человек не обидит э, в этой ситуации. Андрей, я добавил, лишь одну забыл. У нас на прошлый час начало всплывать на тему э, повторных выплат э, за, за, за травму. Э, ну, Стандартная ситуация что-то прошло его в что-то получил первый выплату, и он вышел, пошел его снова, снова его побили. Тут вопрос платить или не платить У нас по сути нема консенсуса на такую тему. И поэтому мы, в принципе, а, опираемся на такие, э, ну, на такие принципы. То, коли, э, у меня, кажется, была сделана первая выплата по, по травме и другая выплата и другая травма, и она, в принципе, подобна тем, меньше, что стоит, что тема первый раз, то мы не выплату, мы выплаты у первый раз один выходных, поломали руки. Тут, конечно, мы можем разглядеть и полторную дитя. для этого питания я, то я, то, что, что такие, мы пока что не меняем месседж by платить э, один раз. Э, количество изменится, то максимум э, мы изменим этот подход Причина, наверное, просто 3,62 миллиона могут выглядеть великой суммы или а тут разумеет, что, ну, коли, ему кажется, у нас, э, ну, ну, ему кажется, платить кожаному человеку там, по, по 500 каляру, я беру гипотетичку, да, по штрафа, что про это 6 тысяч килограм, 6 тысяч. На жаль, там кошка у транзита грошей, потому что мы ну, снова такие памяти, что я по не чувствую, что Facebook забрал свою, э, свою, свои полные оплаты при выводе грошей. Вдалее Далее за учебный ценник конверсии, потому что гроши паркуют по британским фунтам. Вдалеки есть ценник конверсии назад на белорусские рубли. Далее есть то, что банк уже переказывал, конечно, это ну, не катастрофично, это не 10, не 5% ну, может даем, а это не меньше. Это не консультовая сумма, которая доставляется в Беларуси и заходится на беларусские руды. И тому, ненавито, мы можем отмолвать сверкающиеся за человеку, который вернулся повторно по медучной допомоги, когда ну, скажем так, назовем, это не травмы, что, -таки мы не что люди будут Я могу сказать, что да. у нас у нас э, тот же принцип, мы оказываем поддержку только тем, кто пострадал в связи с событиями после 9 августа. У нас, наверное, были только единичные случаи, когда обращались люди с какими-то старыми кейсами. Но у нас принцип такой. В консультативной помощи мы не отказываем никому. Очередность, конечно, так, так быстро, ну, что в первую очередь идут потерпевшие, если человеку нужна консультативная помощь, и он не, пострад... не... не пострадал физически или не был на сутках, или нет уголовного дела, человек консультацию все равно получит, но он не получит финансовой помощи. Плюс у нас очень хорошим фильтром является то, что мы взаимодействуя с другими фондами, инициативами, мы, например, ну, мы доверяем кейсам а, уже проверенным. То есть, если мы получаем от тех же имен кейс, а, они ему передают, а, там все задокументировано, то мы уже а, дважды человека не опрашиваем, У нас, и, ну, мы просто ему помогаем, поскольку здесь связано, конечно, наша работа с релокантами. То есть люди уже приехали или приезжают на территорию другого государства, Польши, не знают языка, нету средств для существования. Если это семья, то мы, конечно, увеличиваем сумму помощи, когда есть дети, да, когда выезжают один родитель с семьей или вся семья, и тогда мы, конечно, к таким кейсам относимся более внимательно. Uh, уже предполагаю, что тоже мы потом uh, мы стремимся не, чтобы такие такие люди уже не попадали в uh, государственный карантин, либо не попадали в лагеря, мы стараемся помогать. Не всегда это uh, происходит, uh, многие приезжают uh, еще без контакта с нами и уже обращаются к нам, находясь на государственном карантине, либо находясь в лагере. Uh, в ряде случаев наши юристы uh, просто останавливали людей от принятия uh, не, ну Неправильных решений с точки зрения логики, когда человек езжает, например, имея визу, тоже рабочую визу, а ему предлагают на границе податься на беженство, у него после этого теряется право на работу на полгода и он становится ну, зависимым. Да, в таких случаях мы просто, юристы подсказывают человеку, что на самом деле у него есть все основания приехать работать и помогаем вот таким образом. Сумма выплат ограничена, как правило, мы тоже эти вещи согласовываем между партнерами, чтобы это было примерно одинаково. Дважды тоже не помогаем, но с учетом того, что я сказал, что мы ожидаем вступления всего закона, который позволит белорусам на любых визах работать. Тем людям, кто раньше приехал, мы стараемся до этого времени помочь с жильем, чтобы хотя бы они до момента, когда они получат право работать, имели место, где жить. Как правило, это еще раз, это связано с членами стачком, это связано с людьми, которые реально пострадали. Отдельная тема – это ну, медицинская, это люди, которые с черепно-мозговыми травмами, люди с переломами, у нас есть возможность оказания быстрой амбулаторной помощи. Как правило, это были кейсы в начале работы, но вот с ужесточением сейчас действий ну, карателей в Беларуси у нас эти кейсы опять возобновились. Вот. И в, этом, в, этом как бы, в этих случаях мы стараемся уже взаимодействовать с... Местными, местной системы здравоохранения. Есть белорусские врачи, которые откликнулись и готовы помочь. Отдельная тема – психологическая помощь. У нас есть психологи. но Белорусы так устроены, что практически все отказываются от этой помощи, хотя, конечно, видно по, по человеку, что он травмирован, и что эта помощь ему необходима. Вот убедить человека получить психологическую помощь ну, сложнее, чем чем, как бы, наоборот. Поэтому люди, люди стремятся сразу решить свои основные проблемы э, житейские и э, получить возможность самим себе э, добывать уже средства на существование. Спасибо, так. Влад. Спасибо, Елена. Э... Много говорили, ребята, да? Дополню. Да, дополню. В, принципе, в принципе, у всех похоже. Есть критерии, по которым а, оказывается помощь. скорой помощи из там, 200, 2600 заявок а порядка 700 а, приходилось на административные штрафы за участие в уличных митингах и акциях. И, соответственно, скорая помощь переадресовывает фонды инициативы, а, которые специализируются на такого рода помощи. То есть скорая помощь не оказывает. Такую поддержку в этих кейсах мы переадресовываем. Это первая мысль, вторая в дополнение к коллегам мы мержим базы, и важный момент, да, когда белорусы обращаются во все-все-все-все фонды и во все платформы, то мы между собой взаимодействуем, мы понимаем, где уже оказалась помощь, поддержка финансовая, да, и это накладывать отпечаток на скорость помощи. То есть если люди уже получили финансовую помощь в Байсоль или Байселфе, мы это учитываем и обсуждаем дальше, сколько еще денег нужно. Да? Потому что если это кейс, один и тот же. При увольнении за проявление гражданской позиции. Вот, Таких случаев тоже довольно много. Означает ли это, что я не могу получить в двух источниках? Если это одна и та же история, вы заявили сумму и при этом получили в фонде эти деньги, мы, конечно, учитываем этот момент потому что хочется помочь большему количеству белорусов. Спасибо. Всем... Uh, вопрос от Вольги Самашки, Белорусская Рада и Рацию. Uh, для у всех фондов. Какие истории людей, каким вы допомогаете, вас наибольше уразили, не их именом? Андрей, Алексей? Леша. Я хотел позбегче отказу на это питание, потому что, вот, простей и казать, истории нас не уразили. Я не буду заглубляться, но я не люблю, может, Андрею тебе я просто стараюсь... Ну, это на самом деле достаточно тяжкая работа, и я удивлюсь, что 10 волонтеров, которые до нас доучились 23-го девять, 9 еще, еще працуют, и працуют с не меньшей отдачей, чем на початку, но за счет только один. Ну, скажем так, еще, что у нас еще, это не укладается в рамки а, нормальной, нормаль, нормальной, нормальной реакции на протесты. Ну, мы это и сами ведем. Это то, что было 9-15, заявки, по которых мы почали отрымливать, не 25-30-е, а женивные, какие мы разгреблись на некольки тому, наверное, чтобы это был самый вал, самый пик, самый пик заявок. Uh, я думаю, что это экстра экстраординарное. То, что Амон мог пробить с протестовцами, uh, я даже это описывать не хочу. Когда у Шора Качанова сказала, что взволтования не было, у нас от минимум, есть один докладно задокументованный кейс взволтования, где человек готовый выйти публично. И у нас есть еще четыре кейса взволтования, где то требуется дополнительная проверка, але мы в это не заглубляюсь, если это потому что для волонтеров это тяжкое число, и я это не все медики, это была консультация, медика, казалось, что это уже это четыре кейса, это злоупотребление. Я не заглублялся, я пошел, если кашу, потому что, пожалуйста, скажу, потому что, по крайней мере, а, а, машина супервармы, у 9 тысяч заявок, я перегляжу их особо, а из тех материалов, что я читал, я, ну, я, ну, ну отпогадаю, да, и коллеги это отдавать на расследование, ну, ну кто б мог подумать, что делаю. Могуць быць волтованье оказать. оказывается, ось, могут. Кто мог бы подумать, что в Беларуси могут помешать желтой фарбой и тых, кого гэте малпы у, у черным полечили организаторы. Ни слова я, я не вымолить не могут потому что там, блин, больше за один склад. Никто б не мог подумать. Так что я не буду, видать, больше заглубляться на это питание, потому что там еще экстракт. Да, я поддержу Лешу в том плане, что э, кейсы, которые к нам поступают, они всегда э, достаточно большую нагрузку на волонтеров оказывают, потому что это истории, которые каждый по-своему трагичны, драматичны когда люди, там, которые 20 лет работают на одном рабочем месте, потом принимают решение уйти с него и уходят по-разному. По Далеко не всегда это бывает такой уход легкий, скажем так. К счастью или к несчастью, не знаю. BySoul меньше работает с историями изнасилований, избиений массовых и прочее. Это больше как бы прерогатива ByHelpa. Но я тоже подтверждаю слова Алексея по поводу того, что есть действительно есть кейсы с изнасилованиями. Uh, и один из них уже был опубликован, ну, поэтому, как минимум, Качанова здесь uh, кривить душой, что, собственно говоря, uh, не новость. Власть лжет uh, во всех своих словах, когда открывает рот, это ложь каждый раз и к этому просто нужно уже привыкнуть и понимать что они могут только создавать картинку которая в их головах существует что мы будем переворачивать страницу Мы перевернем эту страницу но ну, вместе с теми именами которые на ней написаны именами лукашенко и тех чиновников которые работают вместе с ним и вот когда эта страница будет перевернута тогда страна заживет по-другому вот из того что впечатляет в людях я с Согласен с словами про волонтеров, которые работают уже больше, 8, больше 80 дней, если я все правильно посчитал. И это первый момент впечатляет работоспособность этих людей. А второе, это у нас было несколько таких историй, когда... Человек э, публично, ну, не публично, а в личном общении сказал, что когда мы предложили ему помощь, то узнали о том, что он уволился. Он говорит, слушайте, ну я вообще донатил в фонд, и сейчас как-то не очень логично мне из него получать помощь. Есть люди, которым она нужнее, и вот этот момент тоже очень впечатляет, что люди, попавшие под репрессии, сами считают, что э, они в состоянии э, с этой ситуацией справиться самостоятельно, и тоже э, оказывают помощь, хотя вроде бы как должны бы получать ее. Mm -hmm. Спасибо. Елена? Ну, у нас, наверное, с «Скорозовом помощи» чуть-чуть, может быть, больше позитива даже. То есть понятно, что это все какой-то адский сюр, когда увольняют за проявление гражданской позиции, но здесь много историй героев, которые готовы менять свою жизнь и э, принимать такие волевые решения и уходить с работы. Э, либо действовать, понимая то, что их, скорее всего, уволят. Это истории, начатые с честных видов, так мы их называли, да, кто принял решение, что он не будет фальсифицировать выборы, понимая однозначно, что его уволят за это. Вот. Это первый момент. А второй момент – это же история про солидарность белорусов, то есть это пир ту пир платформа. Поэтому здесь тоже как будто бы по сравнению с фондами, которые помогают людям, пострадавшим от насилия, да, чуть-чуть больше позитива. Это люди, которые меняют Беларусь, которые отзываются и ну, такой солидарности очень много здесь. Безусловно, там трагичная истории э, семей даже да, и отдельных людей, но э, я радуюсь тому, что люди взвешенно действуют, э, готовы менять, при этом понимая, что они рискуют местом работы и находят других, которые готовы им помогать. Mm -hmm. вот. Поэтому тут, э, тут поприятнее, может быть, картинка выглядит. Mm -hmm. Спасибо, Влад. Пожалуйста, если можно, кратко, у нас мало времени остается, еще хотелось бы пару вопросов задать. Так, да, в принципе, я присоединюсь к коллегам и только добавлю, что юристы, через которых проходят эти истории, сотни историй, вот ну, им самим уже потом необходима психологическая помощь. Есть люди, есть изнасилованные, так? есть девушка, которую на цепи держали в цепи и насиловали. Есть э, парень, историю которого читают, ощущение, что ты читаешь про ДНР, ЛНР, когда ОМОНовцы отлавливают человека, просто вытаскивают из машины, э, заводят в подвал ОВД, там в тир какой-то, э, избивают, э, раздевают, заставляют петь гимномона, э, рисовать, рисуют там 3% на, на, на груди, ну, просто издеваются и э, понимаешь, что человек находится в состоянии когда невозможно получить какую-то помощь, невозможно попросить у тех людей, которые по долгу службы обязаны эту помощь оказывать, они оказываются просто карателем. Удивительно, что в Беларуси это возможно. Как я уже говорил, то есть после 1944 года таких вещей не было. Читать эти кейсы больно. Единственное, что могу сказать, у нас здесь ребята из Байпола, это Андрей Стопович и другие офицеры, которые Такие кейсы а, тоже просматривают. Они а, всю документацию, а, она проходит через Байпол, все это документируется, а, и а, в том числе на ви идет видеофиксация таких показаний с тем, чтобы а, когда-то это могло предстать а, перед судом. Мы знаем, что а, вчера а, был а, опубликован и озвучен а, а, результат доклада по Московскому механизму БСЕ, и там среди рекомендаций Uh, есть создание международного следственного органа с привлечением, с привлечением криминалистов. И мы надеемся, что мы рассчитываем, что эти показания, надлежащим образом задокументированы, будут там куда предоставлены, там расследованы. Я еще добавлю, да. сейчас uh, создается рабочая группа uh, с, с участием моих коллег-документаторов военных преступлений на Донбассе. Это одна из, одно из моих занятий в мирное время, я работаю на войне. В той ситуации, в которой мы сейчас оказались, этот опыт, к сожалению, тоже нам пригодится, и мы будем документировать и составлять эти свидетельские показания по правилам документирования для Международного уголовного суда. Это первый момент. Второй момент, вот буквально сейчас в этом разговоре и ранее вырисовывается ситуация, что, скорее всего, мы поработаем над тем, чтобы, конечно, с психологической стороны это достаточно сложная история, чтобы жертвы насилия все-таки сделали публичное заявление, потому что есть такое впечатление, что власть уже задавила интерес и как бы ну, размыла актуальность этих историй, о которых, например, сказал Влад, тех пыток, особо жестоких пыток, которые были совершены в отношении людей. И да, еще нужно отдельно отметить, что внутри силовых структур достаточное количество людей которые э, являются патриотами Беларуси, для которых слово «закон» и «право» не является пустым звуком. И они прямо сейчас работают над этим. То есть они тоже внутри системы стараются собирать данные, чтобы они сохранились, чтобы они не исчезли никуда. И по нашим э, данным в э, том же МВД, например, сейчас э, в курилках люди уже между собой не разговаривают, что никто не может быть уверен в том, кто каких взглядов. И э, сама система э, достаточно серьезному удару подверглась в связи со всей этой историей, потому что нормальные юристы выходят из нее, даже те люди, которые раньше были ну, замечены в таких достаточно интересных политических делах, они выходят из системы. Есть, и на мой взгляд, самое большая, самая большая, большие волнения такие скажем так, нежелание исполнять преступные приказы в Следственном комитете Генеральной прокуратуры. То есть это те э, органы, которые сейчас наиболее неустойчивы с точки зрения подчинения властям. Но точно такая же похожая ситуация есть и в МВД, внутри МВД, а внутри практически всех силовых структур. И они только внешне кажутся монолитными и полностью подчиненными Лукашенко, но по факту то, что там внутри сейчас происходит, это все то же самое, что и во всем белорусском обществе. Это те же самые процессы. Спасибо, Андрей. Так, ну у нас кончается время, поэтому последний вопрос для всех. Макс Дмитриев, Next Top New Life. Вопрос такой. Хватает ли фондом людского ресурса для обработки заявок? И какие узкие места фонды видят в своей работе? Давайте по очереди тоже Ну, могу я начать. Андрей, ты знал, пропускаешь меня на первом? <говорит> <говорит> Доброе. Эм, людского ресурсов нам капает. Эм, как я сказал, сегодня волонтеров у нас не такое великое. С тех, кто доучился э, до нас у э, Жнивне, в первом наборе, 9 из 10 даже только працуют. Причем а мы все с такой самой же отдачей, как и было. У нас было еще несколько наборов, мы отримали 1300 заявок на волонтерство. У неунем мы протягиваем их контролируем сейчас. Они, конечно, больше по меркованному режиму, а летом не меньше. А мы а мальнее поширяем старт волонтеров, потому что знаний сейчас просто больше за 50 человек у разных капацитетов. А, и поширить, ну, как бы, мочемость на процовок а, можно в любой момент. Покуль, все-таки наше больше в узкое место. А, я могу сказать это откровенно, это кучка свыплат. Потому что... Потому что с выплатами там там крашеньшая ситуация. У нас на от не все-таки их значительно то больше они не нормаланые, вот они могут варьироваться от семи тысяч рублей до, да, ну вот, например, от мы платим по градации. Градация нам, у нас в принципе может достигать нескольких тысяч рублей в зависимости от тяжести травмы. Вот стена вот больше. Тут мы боремся при назначении того, какая, скажем так, ступень какая ступенька мы опираемся больше на краснение уголовно-криминального кодекса. Ой, что такое легкая и тяжкая? Ну, в любом случае. Мы сейчас можем robiть больше 200 выплат на день. В принципе, При ожидании э, э, мы можем и 300 в 2 тонн на день. Э, И мы будем, как бы мы сейчас, больше я добавлю до того, что Андрей даже сказал, э, вырубить наши выплаты. Для этого им не только треба вырубить систему SWIFT вырубить визу и мастер-карт, им нужно просто забрать все гроши, которые физически в Беларуси, потому что э, нам нема перевозить деньги в пердь Я скажу только, потом, потом, потом, поток потом, Лукашенко потом, как бы поток выплат, э, у Лукашенко не а потом, потом, того, что он может потом, потом, потом, потом, потом, потом, в этом момент уже пройдет, просто уключается питание не того, сколько грошей мы можем э, заиметь в Украине, а пытание беспеки людей, которые проводят выплаты. И, э, скажем так, мы не можем забить больше за вот 200, на максимум 300 без того, как это нанимает тех, кто платит. И тому мы держим это под певным лимитом, потому что беспеки людей, которые проводят выплаты, для нас является абсолютным как бы, приоритетом. Если выбирать меж уткостью, выбирать без каких этих людей, то мы натурально выбираем оплошную. Али мы и так у поравнаний с початком, коли мы робили там, литерально, 10 выплатов на день. мы повеличили капастики у 20 разов при задании у 30 раз. Так что я думаю, что это так само можно поступово приспешить при умове, что без каких людей, которые будут платить, она будет заховываться на высоком уровне, потому что без них Байхелпа не будет, но для нас, наши белорусские участки команды приступовы для их самолета. Дякую Андрей, что-то хотите добавить? Да, я хочу добавить, что полностью солидарен с Алексеем в вопросе соотношения безопасности и скорости и публичности. То есть это такая формула для нас, которой мы всегда выводим эту переменную и подчеркиваем, что безопасность в первую очередь. Если говорить о скорости выплат и о объеме волонтеров и потребностей в них, есть еще один очень важный нюанс. Мы все привыкли к тому, что объемы, с которыми работают вот такие волонтерские истории, они не превышают там, 100 тысяч долларов. Ну так было. Сейчас мы имеем дело с миллионными оборотами, и это совсем другая логика работы. То есть здесь это уже логика работы крупной корпорации, в которой есть свои внутренние процессы, есть свои узкие места. Одно из таких узких мест, например, это... Физическое масштабирование работы, то есть для того, чтобы нарастить количество волонтеров, которые занимаются верификацией, вы должны потратить определенное время на их обучение и на их верификацию, потому что они работают с очень чувствительной информацией, и включение новых людей в процесс — это всегда достаточно большой объем времени. И вот у меня, например, есть выбор. Или верификационная группа будет заниматься проверкой кейсов, или верификационная группа будет обучать другую верификационную группу, которую, опять-таки, нужно отстроить и встроить в общий процесс. Учитывая то, что для нас, опять-таки, напоминаю, работает эта формула, безопасность, скорость и э, открытость, то мы делаем сейчас выбор в ту сторону, чтобы наладить стабильный процесс пусть даже это будет 100 тысяч евро в неделю, но это будет стабильная выплата 100 тысяч евро в неделю. Это будет там, стабильное покрытие сотни кейсов э, в неделю. Мы э, могли бы ускориться, но это значит, что в таком случае мы можем потерять устойчивость э, и э, столкнуться с, со всеми теми проблемами, которые писал Леша. Потому что это работа даже не в токсичной среде, а это работа в условиях оккупированной страны. Это внутренняя оккупация, э, по моей оценке, и те действия, которые сейчас совершают силовики, это действия оккупации режима, Абсолютно выходящие за рамки правового поля. Поэтому мы очень ценим и дорожим не только нашими волонтерами, которые работают там на передовой, но и нашими жертвами, которые мы делаем выплаты. И наша задача сделать так, чтобы они не получили преследование за сотрудничество с фондами. Но фактически, как вот Леша очертил ситуацию, да, действительно, выбить эту помощь невозможно, и сейчас власть делает все для того, чтобы очернить деятельность фондов. Мы видим централизованную массированную атаку сейчас на нашу репутацию, попытки выставить нас в невыгодном свете. И здесь, к сожалению, есть такая ситуация, что многие люди думают, что то есть вот я сегодня подал заявку, а через там 5 дней я уже должен получить выплату. Нет, к сожалению, так работать не будет, и этому есть объективные причины. Средний срок обработки заявок в фонде Bysol составляет сейчас где-то около 15 дней до 15 дней. вот И мы стараемся держать приблизительно вот этот баланс. Еще по одной причине, потому что э, сейчас мы заметили ситуацию, что система шатается не только в силовых структурах, а еще и в судебной системе. Буквально три минуты назад я прочитал сообщение одного из э, гомерских активистов, который э, сказал, что у него суд отменил штраф, который ему был присужден. Если мы будем платить слишком быстро, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы просто делаем выплату, а, его отменя... а ее отменяет суд. То же самое со студентами, которые сейчас были отчислены, вот, например, БГМУ есть информация о том, что их вроде бы как начинают э, принимать обратно, то есть тоже такое. такой момент. тоже. БНТУ, да. То есть, если мы будем бежать впереди поезда, скажем так, то тогда мы можем попасть в ситуацию, когда мы делаем выплаты, а потом как их возвращать, не возвращать, то есть это тоже такой момент. Вот, так что в этом процессе, отвечая коротко, волонтеров достаточно, очень большое количество заявок тоже поступает на то, чтобы работать с нами, но, к сожалению, мы вынуждены отказывать. И пока мы не можем заманаживать весь тот поток людей, которые хотят к нам присоединиться, но мы над этим тоже работаем. Как только будут отстроены все системы, то я думаю, что и для этих волонтеров тоже найдется какая-нибудь работа. Угу. Ы, я еще хотел бы добавить, опять же, такие опросление... коротко ы, кали, ласка, о том, и ласково, потому что. Коротко, поток. да, да, да. То есть, относно потока грошей, то есть, что вы, Андрей, подкреслил, что мы можем ему платить, ему 100 тысяч евро на день. Это, по первых беспрецедентная сумма, в принципе, в истории. Uh, таких инициативов, uh, мы можем платить и больше, я имею в виду, и байсов и байхелп можно. Пытание у ты, как бы, в нашей команды, uh, и это один и узкий bottleneck, який нас зарасстримливает. В принципе, при ожидании это можно масштабировать и на полмиллиона на тысячу. Я впевнен, что при ожидании можно масштабовать это и больше. Пытание ровно полягае у как не запалить, uh, не вывозит протокол за курс того, что мы поспешим. А что-то чуть, чуть миновито хорошое, это не наш русский батут. Это я могу гарантировать. Okay. Okay. Как ли можно, хотел, хотел бы додать, okay. что специфика центра белорусской солидарности, она троху отрасневается, потому что и ByHelp, и BySol имеют uh, непосреднее дочинение до за основание этого центра, и до нас трапляют люди, уже отримавшие потримку в фондах, трапляют на, на, на юридическую допомогу до нас, так? Большинство таких кейсов это люди, которые уже отримали в фондах поддержку, и за, за того что они за за межой, и они трапляют уже в центр, и мы им допомагаем. Тая часть, которую мы, маючи властную мощность, выплачиваем, так само, конечно, это люди э, приватные, так, которые охеруют эти сотки. Али мы, э, э, что мы можем тут робить, э, трошку отразное от того, что робить фонды, э, когда человек, трапляя у ситуацию, ну, уже приехал ее на межи, ему не мама к чакать два тыдни, то мы äh, при можем оказывать вельми худкую по оплате житла, Харчелане. До того что по будет разглядаться кейс, калич человек еще не получил поддержку от Байхелпа, Байсолова. И вот такая как бы синергия, она ну, помогает в этой ситуации. Но еще раз подчеркну, основная миссия центра – это оказание юридической помощи э, тем, кто вынужден был выехать в Часово. Часово, господиусе, больше не так декларуя. Часово за между Беларусь. Uh, дякую великую, Елена. На самом деле, можно, наверное, не занимать много эфира. Я солидарна с ребятами по поводу чувствительности информации, как можно быстро вводить волонтеров дополнительных. Есть волнами, точно загрузка приходится, да, потому что прошла забастовочная неделя, пошел пик и волна, и ты имеешь дополнительные производственные мощности, кто будет обрабатывать эти заявки и выводишь их на полный объем. Но все равно, тут сложно прогнозировать, да, сколько этот поток будет тянуть. Мы обрабатываем заявки чуть быстрее, конечно, там, чем две недели. По скорости сбора средств это зависит не столько от платформы, сколько от белорусов, да, которые донатят эти деньги на эту что-то то пир вот. Поэтому тут, мне кажется, что все говорят про одно и то же, и очень понятно, почему белорусам, которые сейчас ожидают деньги, кажется, что это все долго и необоснованно, но это все бизнес-процессы, это все безопасность, и тех людей, которые помогают в том числе. Спасибо большое. Спасибо всем нашим спикерам. У нас был заявлен час. Мы Вопросы еще, к сожалению, остались, но, возможно, как-то в следующий раз, может быть, мы соберемся в такой компании еще раз. Большое спасибо за то, что вышли на связь.